Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на канал Смерть доносит Све, и со мной сегодня Айк. Поздоровайся! Привет. Так, ну, ребят, это для нас не очень обычное видео, потому что мы с Айком сегодня пойдем в творческий режим, а именно на остров Прятки. В этом режиме мы должны будем найти друг друга, или наоборот, поймать. Да, ста... да, кстати, какой? ты да. помнишь, а, что ты вчера думаю, достиг сотого левела? Кстати, да, ребят, я достиг сотого левела и сегодня еще выполнял задание, поэтому мне же 107. седьмой. <laughs> Ладно, ребят, не буду хвастаться, но за сотый левел довольно-таки крутые скины получил, и мне очень это понравилось. Так. Я сейчас загрузился уже в творческий режим, поэтому я поставлю карту прятка. Пряток. Так, последний ост. Я, кстати, тоже загружусь. Что-то у меня загружается. И сейчас иду. Красавец, Так. À, <п firms> <mean> <Martha ơi> Вроде бы я все объяснил, что это за режим. Поэтому... Сейчас зайдем, я вам покажу крат вкратце Заходи. карту, на которую мы будем играть. Ну, и... Да, Ик, ты загрузился, и поехали. Погнали. Да, ребят, я сейчас играю за охотника. То есть я должен буду найти Айка и убить с помощью вот этих вот орудий. Буги-вуги-бомбы, -бу тактического автомата, пистолета с глушителем и громобоя. Кстати, да, ребят, если вы заметили, то я купил себе оберточку, которая сегодня продается в магазине предметов за 500 баксов. И она у меня была давно, и ты ее очень сильно хотел. Mm -hmm. Так вот, ребят, мы играем вот на такой вот большой карте, которая состоит из парковки, большого супермаркета, двух маленьких магазинчиков и кафешки. Ну не кафешки, а рестораны, так выразимся. Также у этого большого магазина есть задний двор. Все, это спрятался. Это будет довольно-таки сложно найти Айка и Айка. Дай мне, пожалуйста, подсказку. Где я. Я нахожусь с гладом с С главным магазином. С главным магазином нахожусь на улице. М -м -м. Интересно, ты ты машина? Ты мусор. А это мусор или нет? Ты мусор. Понятно, а это не мусор. Я говорю, я нахожусь... Mm -hmm. Я нахожусь либо справа, либо слева от большого главного магазина Супермаркета. А ты меня видишь, Аль? Я тебя в данный момент не вижу. Ну, допустим. Так. Идем Кайку. Тихо. Так, я пока что не слышал никакого звука. Потому что через каждые 15 секунд Айк будет давать. Я тебя звук. вижу. Ты стреляешь в собачьи будки. Ладно. Опа, слышали, ребят? Это хорошо. Хватит. Айк, ты горшок. Ты горшок, Айк, ты горшок. Ты тебе толк, Нет, ты, не ты, ты и любишь судить. Айк, ты фламинго? Нет. Нет, ты не фламинго. Ты тележка. Нет. Я ведро. Ладно, я танцевал, затанцевал. Ну и ладно. Давай танцуй, тебе Иди лучше. Айк, изобрази ведро. Изобрази ведро, Айк. Изобрази ведро. Боник. Понятно. Плохо, плохо изображаешь ведро, поэтому ты не ведро. Все, Так. Айк. Это что? Да, не Айк. Странно. Ты где тут, Айк? Э, вот он! Я понял, Фаминго, а ну иди сюда! Вот туда побежала. Почему касса? Авто... Авто... Я Авто... хотел а, превратиться в сыр. Е -е -е. Ну, поторопился. Это у каждого бывает. Так. Теперь я. А я ищу. Поэтому я сейчас выберу какое-нибудь очень интересное место. И в нем спрячусь. Хи -хи -хи. Так, я хочу стать вот этим вот предметом. Ну, и буду сидеть и наблюдать. Э, за а Айк. я уже выхожу так, через восемь ну, секунд. Пять, четыре, три, два, один. Сразу пошел. где ты находишься. Кстати, да, ребят, я могу давать подсказку с помощью насмешки. Это, насмешка это такой вот свист. Привет, Ай. Ты на улице? Чего там сидишь в тележке? Я в магазине. Айку, успокой тележку. Я, ну да. В главном магазине. Айку, успокой тележку. Да, я в, в главном магазине. Успокой тележку. Вот какая-то она дикая. Ты на втором этаже? Ну, может быть. Может быть. Ай, ну, может первый или второй этаж, говорит, честно? Ладно, второй. Ой- ⁇ больше. Вот это я испугался. Привет, друг, как у тебя дела? Танцю. Танцю, как пчела. Ну хорошо, яблоко Я умею я танцевать, тоже. я умею танцевать. А почему? Кстати, я могу с предметами делать разнообразные танцы. Тун -тун -тун -тун. Ой, Айк поднялся на второй этаж, молодец, Айк. Айк спрыгнул, Айк тоже молодец. Здравствуйте, яблоко. Здравствуйте, как ваши дела? И... Курлы, курлы, курлы, курлы, Ты курлы, курлы. Да шоку... как? Что с, с моим? моим? Хе -хе. минус Айк. Я уже спрятался от Айка, Хихе. Что ты смотришь айк а, меня спалил айк меня поймал а, я хочу этим стать я не могу этим стать стань коробкой большой убежать бежать бежать бежать бежать бежать Сырки, бежать я подумала, бежать бежать бежать бежать у меня патроны бежать на бежать бежать бежать бежать у нас два раунда было, и у нас ничья. Может, Айка выиграли по одному разу. Ну давай, Так, я, я теперь опять ищу Айка. Хорошо, Айк, ищи меня. Я уж совсем запутался. Я теперь ищу Айка. Так, у меня тут есть несколько граффити. Кстати, ребят, кто знает, из каких сезонов эти три граффити, напишите в комментариях. Андерс, the game will start Всё, in uh, 13 seconds. Хорошо. Айк, дай мне подсказку. Я в магазине. Я как самый добрый покупатель, я поеду в магазин. Хватит мучить тележку. Так, а ты сядь? Одну... ты сядь? Мне нужен продукт. Ты сядь в тележку с луком Громобоем. На пассажирстве. Я слышал его. Я слышал, Айк. Я слышал, Айк. Я понял, кажется, где ты? Айк, лови выстрел. Вижу с тележкой, у нас сумасшедшая. а, -а, -а. тебя что так шатает? Так. Во, все. Давай, же вперед покатишься. Так, где ты, Айк? Айк, ты игрушки? Игрушки? Нет, так и не игрушки. Странно. Кстати, ребят, если вы хотите больше видеороликов с сайком, то пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я надеюсь, вам понравится такой формат видео. А я буду чаще появляться вы на этом канале. ставите много. Это да. А ты видел, там раньше бу... стоял понял. такой кефирчик, покат в углу? Кефирчик? Да. Какой кефирчик? Ну вон там в углу стоял. Какой покат? Какой кефирчик? Ну, я не понял. Ты видел, там в углу стоял? Я не понял. Нет, я ничего не видел. Я не понял, Айк, ты куда свалил. Ну вот в том углу, рядом с игрушками в виде яиц. Помнишь, там стоял такой стенд? Ах ты! Ах ты, Айк! Читер! Ай, Я ты, читер. просто ситкивал, ну, мы! Просто он! Айк, без мемов! Это не мем, это просто набор английских слов! Бам. Хватит бегать. Бам. Хватит бегать. Лучше потанцуем! Айк ты сыр, ты не сыр, странно. Ай-яй-яй. Айк ты сыр. Ай, убрал Айка, все. Этот раунд за мной. Так. Я сейчас должен буду Банан. Так. М -м -м. Вот очень нравится, как вот прилетают сверху. Телешки. Да, вот просто так сидишь, никого не трогаешь и видишь, там тележка прилетает с неба. точнее, через забор. Нормально. Там кто-то, кажется, производит все время тележки и их выкидывает. Это мусор. Их слишком много. Давай подсказку. Ай, такая подсказка. Я на улице. Я Ты... на улице. О, залез на машину, молодец. Ты на этой парковке. Ну, не знаю, может быть, да, а может быть и нет. Чё-то, слушай, я бургеры хочу, как бы, не трогай. Я буду пиратом Джонки. Это, ну, как бы, Айк, ты, может, хотя бы тележку уберешь. а не будешь на ней кататься. Видишь, я раскачу. Чё то там стреляешь в бургер? Хочу бургер. Хочу бургер, поэтому не трожь, не трожь бургер, что? Ч ⁇ ты там бегаешь, буги вуги кидаешь. Хочу бургер, все, хочу бургер, буду бургером, все. Что ты сказал? Хочу бургер, буду бургером, не трожь бургеры. Это мои братья бургеры. Я слышал тебя по звуку. Ч ⁇ ты там бегаешь, буги вуги свои кидаешь? Давай, танцуй. Ну ты, девять. Молодец, Айк, забежал в кафешку. Бегает, выбежал. Бегает. Прыгает. Прибежал. Стреляет в автомобиль. Целится в автомобиль. Ты сейчас на улице? Крутит камерой. Бежит. Да, я на улице. Взял лук. Прыгает. Прыгает. Сел, спрятался, думал, его не видно. Целится. Побежал. Опять прицелился. Выстрелил в, оф... Это... в витрину. Айк, может, будешь платить за ущерб, не знаю, что там. Давай, Эт, я что с что -то тобой время? даже хочу рассчитаться, выйди, поговори. Ну давай, сейчас через, а, через пять с половиной минут выйду, будем поговорим А Да хорошо. нет, э, через пять с половиной минут я уйду. Чё ты там стреляешь? Ограды не трожь? Чё ты там на запретную территорию Подожди, зашёл? Подожди, издай-ка ещё раз звук? Ну да. Я не слышу. Посмотри, чё стреляешь. Ну молодец, я не слышу. ты там прыгаешь, Айк? Что там стреляешь? Ну, там стреляет что-то. Айк, ну что там бегаешь, прыгаешь, стреляешь. <музык> Слушай, а я, <музык> ты Ага такие. Слушай, я слышал, что <музык>. ты где-то убил. <музык> Ах ты, <та>, Айк, погибай. <музык> так, давай еще один раунд, вот еще один разочек, и мы закончим на этом. что я хочу реванш, я хочу все-таки убить Айка и чтобы он меня не нашел. Так. Не, ну я хорошо держался, да? И... Ну так сказать, да. Я не мог найти. Я, короче говоря, у меня есть тарелка, вот брать вот эту штуку, которую у меня сейчас в руках, ребят, и с помощью нее убивать Айка. В прошлом раунде я насадил Айка на кирку. Я в главном магазине. Подсказку, где ты находишься? ул mm -hmm. на, на втором mm -hmm. этаже леж, я на первом этаже я, я короче кататься люблю на тележке я когда был маленький я все время на тележке люблю кататься поэтому я буду и сейчас кататься на тележке ну все еще так ты на первом mm -hmm. этаже да? Mm -hmm. Где Айк? А? а где Айк, ребят? Если вы знаете, где Айк, то пишите в комментариях. И сейчас такое я включаю Айк, на канал. Так, Айк, ты сыр. Ты не сыр, понятно, Айк. Ты консерва, ты не консерва, Айк. Обидно. Ты яблоко, Айк. Айк, ты яблоко. О, ребят, пря прям на ваших глазах мне сейчас повысили уровень его выпробуем. Что ты, Айк? Вот что ты такое? Что ты такое, Айк? Вот объясни мне, что ты такое вот? Я предмет. Опа. Опа. Опа. Опа. Айк услышал. Слышал Айка. Давай, танцуй сам лучше. Не хочу. Сам потанцуй, Айк. Танцуй, Айк, танцуй. Давай, ничего. Вон он, вон он бежит. От консерва. Называется Крайнский Нурдинг. Оба! Хочу... 42. Е Ей. Хочу... Опять, мы с вами молодцы. Мы даже Айку прописали в голову, поэтому мы его сразу же убили. Ехей. Теперь я еще прячусь. Дома. Окей. Надеюсь, я его выиграю. И Айк меня не найдет Слишком Поэтому, душу. что мне делать? М я люблю. Я оптимист, поэтому я буду всегда радоваться. Хочу быть вот этим предметом. Давай Оп. подсказку. Ты где? Я на улице. А, ты... Я опять на улице. Ты я... в этом. На парковке. В этом это где? На парковке? Ну, не знаю, нет. Теперь я в доме, Айк. Я, теперь да в дом, я тебя делать. вижу. Я тебе свищу. Я, с... я прыгаю перед тобой. Привет, Айк. Пока, Айк. Бежать. Гонщик нели. Я, скорее, сыр нелегальный. Надеюсь, ну, здесь мимо запрещено. Mm, да, ребят, я не очень много, чат... я не очень часто использую, говорю всякие мемы, потому что это все авторские права, а я не очень хочу э, платить штраф за авторские права, за музыку и за все остальное. Ой, <сосит> ой, ой вот он, Айк, меня бежит, Айк за мной бежит. На. <сосит> <сосит> Айк. <сит> я, даже, я быстрее вынес, чем ты имеешь. Ладно, ребят. <сит> Ах ты. <сит> <сит> да. Ребят, вот такая вот у нас примерно серия получилась. Скажите спасибо Айку, что он составил мне компанию в этом видеоролике. Пожалуйста. Ну, ребят, всем пока-пока.